Позвони собачке. Книга из серии Мой смартфончик. К этой книге прилагается смартфончик, нажимая на кнопочки которого ребенок сможет познакомиться с различными животными. В смартфончике есть четыре режима работы. В первом режиме ребенок может позвонить выбранному животному и услышать, какие звуки он издает, и стишок. Во втором режиме э, ребенку предлагается угадать, э, какое сообщение послать какому животному. В третьем режиме ребенок может послушать веселую песенку. Нажимая на кнопочку с мелодии, он услышит песенку, нажимая еще раз, услышит следующую песенку. Нажимая на кнопочку с ребенок услышит звуки животных. Глаза Пока, малыш. Приятным дополнением будет то, что смартфончик можно достать и взять с собой на прогулку.